А пока все это еще очень долго загружается, я хочу показать вам аккаунт на инстаграме, в котором вы можете принять участие в вопросах, комментировать, писать что-то прикольное, писать свои идеи, выкладывать свои пожелания, на какие тачки выкладывать, кули вы любите, шашлык целыми годами, потом заедать все это арбузами. Есть канал, сайты, группа ВКонтакте, вы можете там подписаться, там все новости, будут обновления на каждом... На канале одни обновления, в инстаграме другие обновления, в группе третье обновление. То есть везде разная информация, и лучше мониторить каждый сайт. В инстаграме вы можете укладывать те серваки, которые нужно обозревать. fans это первый сервак, которого сегодня не повезло быть первым, потому что он, блядь, ну, во-первых, последний, а во-вторых, блядь, я взломал админа, Блять, просто посмотрев чат, какие админы там есть, ввел его ник и, блять, и все, подобрал пароль. Вроде с первого, да, с первого раза я его подобрал, даже не вводил там свои супер-мега секретные э, слова, я просто вел пару цифр и все, и я его взломал. Но проблема в том возникла, что. Что если бы эти школьники. Блять. Что если бы эти школьники вкладывали деньги в свой сервак, то единственное, деньги, во что бы они вложили, так это, блядь, была система. Из-за которой я не мог войти в админку, потому что, блядь, когда заходишь, них идет проверка на, э, блядь, на этот, как его, на серийник, и я не могу сменить серийник, это, блядь, ну, не так все просто, как бы, он на серийник генерируется счет того, какое у вас железо стоит, поэтому, ну, тут, короче, это вообще не вариант, и... Я решил сделать все иначе, решил войти как гость и авторизоваться за счет того чувака, админа. Но все равно я хуйня сказал, типа, мне ни хуйня, ничего у тебя не получится, иди нахуй. Вот, я такой, ну ладно, окей, и, блядь, зашел за счет какого-то чувака, у которого было 250 тысяч на счету. Вот, сейчас у меня, блядь, один доллар, я даже не знаю, откуда, блядь, я же гость. Вот, и, блядь, первый плюс это в том, что вы пов... Ну, минус, блядь, и плюс, как бы. Минус в том, что, блядь, вы появлялись какой-то пиздец, который нихуя не обустроен. Он полное говно. Да, кстати, посмотрите, обратите внимание на эти, блядь, вся текстуры, которые у меня здесь в gta -шке. Это все для того, чтобы меня нихуя не, не лагала, потому что у меня здесь FPS 40 где-то, вот сейчас при записи. Без, без записи где-то 60. Вот. И плюс в том, что, блядь.. В этом месте я могу взять ебучий мотоцикл. Не знаю, ну хуя у меня, ну, блять. Нет, вообще-то это прикольно, да. Ты заходишь, тебя вот делать нехуй. И ты такой. О, нихуя! Хотя бы мотоцикл здесь тоже хорошо. Можно прокататься, пусть за куда тебе ехать, потому что здесь нет вообще ничего, блядь. Вот. Окей, ладно. Второй плюсик. Это бесплатные тачки. Мы можем создать тачку здесь. Блять, админская авто админская что то что я не видел эту хуйню, только для админов понятно так возьму полицейскую вот короче у нас блять не, слишком тяжелая вот. возьму я блядь, не знаю вот это пусть будет. вообще похуй так еще короче есть типа эти работы покраски его блять винила короче на они нихуя тоже не работают может быть работа, конечно, но и не на всех тачках. Вот, блять. Система мертв -то тоже нет. что есть оружие, оно кастомное. Вы можете купить здесь ружье, вот. Сейчас я зайду только счет чувака, одного. А, ну да, вот я зашел за счет этого чувака, который я взломал. У нас, короче, есть тут тачки. Гольфач возьмет, попы. опять-таки, систем номеров здесь нет. Блядь, буша, радио. Сука. Чё поиск? Чё, нахуя, не понимаю, нахуя, блин, такое такие... Э, такое радиоколхозное. Пять, давай. Хочу а двигаться не тёплым. Передний привод, понятно, что я такой. Во. Вот, короче. Блядь, ещё ебучий блур. Нет нихуя азота. золото, зато она вот, дрифтит. Блять, потом, короче, тут вот нет, блядь, домов, вообще система домов, я получил ебучий 25 сорев, потому что я типа И эта точка ни хрен умеет гонять, то зато она вот, дрифтит. Так, что? Вот, они, короче, отливку подают. На, вот реально на карте вообще ни одного зачем нет. Какая-то он залупа желтая есть. Вот давайте мы туда телепортнем. У них, короче, есть ебучий автосалон, у которого есть текстуры, но у которого блять, нет автосалона, блять там нельзя купить тачки, все тачки в F1 находятся так, да, вот короче, там вот спизжены эти штуки так, сейчас выбор себе поставлю. короче, тут знаки стоят тут, блять, тут хуйня, короче, на которая наступаешь и, типа, у тебя тачка поднимается что то еще есть ну, вот, это все спизжено, спизжено ничего света нет Тоже тачку заправлять нельзя, зато можно, блять, свет включать, включать у меня сейчас написано, что, блядь, у свет выключен. Вот, теперь у меня написано, что включен. Справа, вот, на, на спидометре он был включен, но было на показ, что лампочка выключена. Короче, тут тоже пиздец. Блядь. Вот, я не знаю, чей конжин когда-нибудь вообще забирается. Мне кажется, нет, он, блядь, красненький. Вот этот, блядь, автосалон, в котором вообще, кхуя, нельзя покупать тачки есть. Блядь. Вот, я сказал, здесь система интересная. Нихуя тут, нет, даже банка, блядь. Деньги передавать тоже хуй не в личку писать, на кнопочку нажимать, короче, вот такой пиздец, блять, просто пиздец, как, блядь, похоронить тачку, я рот ебал, ну, короче, вот, парковка, типа такая, он там есть, Смотри, что там, что-то мне даже интересно стало, а, автошкола, блять, которая тоже с нихуя не действует, Делька. Да, чё, еще есть парковка. Так, да, чё у нас на парковке? Ебанусь, нихуя тут. Это что такое? Тоже какая-то Короче, доехал их. Тут, короче, такая пустая -то тоже, блять, спиши. Переделанная банк, банкомат, который тоже никто не работает. Так, да, хочу показать пиздатые вот здесь вот место такое. Может, блять вы мне объясните, что я нахуя вот так вот делает? Здравствуйте, я Volkswagen шашлык, пусти меня. Опусти меня, сука. Опусти, блядь. Сука. Так, и ч? А вот. Ну да, блять, как я без мышки-то буду играть на ебучем тачпане. А, не точно, у меня же есть control. Да. Что это? что это за звук, блядь, чё, блять? чё за хуйня, А, вот, блядь, ебучие ворота, которые, блядь, можно перепрыгнуть просто вот вот таким вот образом, не знаю, нахуя оно поставлено, но, блядь, смысл в том, что, блядь, короче, вон с той стороны, на оба, на, блядь, на том и другом входе, все, блядь, открыто, нахуя было вот это закрыто, я думал, здесь может какая-то территория закрыта, я такой думаю, блядь, ну-ка, на другой сторону, блядь, может быть, блядь, там что нибудь интересное есть. Нихуя вообще. Зачем закрывать? Вот банка здесь, я как говорил, уже нет. Место для дрифта здесь есть, но это тоже пиздец. Так вот, да. Вот, значит, здесь ворота, да, стоят. Вроде все окей. Здесь тоже вроде все окей. Стофоры стоят, вот ворота стоят. Дальше. Почему, блядь, с левой стороны есть эти ебучие ограждения? Справа нет, блядь почему сутка? в конце их нет блядь. я же вылечу нахуй вот здесь я буду тормозить, я же, блять, вылечу какие у меня настройки представляете, какие у меня настройки было для того, чтобы слетать просто в, в драге и, блять, в конце вообще ничего нет, блять, летите по ниху делать здесь тоже же самое вот та желтая поебота, хочу посмотреть, что там такое вообще эта территория закрыта, но, блять ну... а, она еще открывается ого, блять Чойси. Так, теперь типа могу короче тачки свои оставить, которые, блядь, когда я выйду, они пропадут. Ну, Тоже логично, -то, катастрофическая. -то а эти, короче, типа закрыты. Ну, понимаете, сколько это долбоебизм, потому что я же могу сделать телепорт к самому себе, попасть сюда внутрь логика блять нахуя это все делать все блять просто вот админка взломана чувак взломан здесь какой-то гаражик есть Он вроде как кастомный ага нас кидает в ту сторону то есть нам надо как-то вот так вот короче сюда встать деньги заработать в принципе не проблема проблема в том куда их блять потратить я уже нашел решение. Здесь вообще просто все. Вот все остальное дело, здесь вообще нечего. Вот эти камешки вроде кастомные, они стандартные, они другие. Так, пытаемся зайти туда. Может там что-нибудь прикольное есть. И. Не, нихуя здесь. Просто, блять, ничего здесь нет. Ну, в общем, заключение такое-то, что это первый сервак. И. ну, блядь. Прикольно, детство, что тут есть, это, конечно, когда у вас дохуя, когда вы можете сюда заехать с тачками, стоять, поболтать, там хуй, всякую хуйню и позаниматься, поком повалить. Вот, но это был первый сервак, который после попросили посмотреть, сказать свое мнение. Вот я его говорю. Что я, блядь, просто зашел, поиграл, блядь, за счет админа, за счет там, смертного чувака, которого зовут Артем. Видимо, судя по его нику. Вот тут, блядь, заменины вот эти вот э, штуки. Ну, блядь, это все скачивалось. Блядь, ресурсов 4, наверное, закачано с интернета на Сирак и все, блядь, он готов. он продает люди, админки тут. 200-300 рублей. Кто, блядь, сейчас админа никто не играет тут. Вообще никто. Админ уже сразу все понял, что, блядь, тут, тут делать нехуй. Играет на SSD, наверное, на каком-нибудь... Вот. И, блядь, единственное, что мотивирует купить здесь админку, это, блядь, э -э то, что ты будешь здесь, короче, выдавать себе дохуя денег и П брать админскую тачку и кикать бани все кто тебе, блядь, не нравится. Меня забанили за то, что я флаг Азербайджана чуваку въебал тачку. Вот. Ну и все блядь, здесь больше-то нечего... Ну, блядь, бесплатные тачки, бесплатные скины, окей, не спорю. Прикольно, там, даже не посмотрю что за тачки тут. Вот, но до достаточно прикольно, потому что, например, Феррари, вот это вот, э, Берлинетта. Видите, какая Берлинетта, она доступна всем. Не надо ну, не насасывать, после у тебя тебе ее выдать, она бесплатна. Но и минус тот же в том, что, блядь, здесь просто, ну, нет, нет смысла, блядь, к чему-то стрими или что ты, ты ни к чему не стремишься потому что блять у тебя уже все есть деньги тут зарабатываешь зарабатывай что чтобы, за... чтобы, чтобы кого-то то мне кажется если ты кого здесь будешь пить публично тебя блять забанят за это а вот и админ и вот он... и вот его смысл на этом серваке это опять, просто Визит на каких блять настройках супер быстро О, вот, блять да! Ты его бесишь? Нахуй ты ему нужен вообще? Если я сейчас его убью, он же, блядь, меня забанит, нахуй. О, они даже функцию перезагрузки сюда обхибали. Охуенно. Блядь, это а сколько же у него будет гореть, если я его сейчас убью, а? Интересно. жизнь Ну да, видите, блядь, 50 пинков от того, что я его на него напал. Логин и пароль чуваков я скидывать вам не буду, ни админа, ни этого чувака, чтобы не вредить карме своей. Хоть я, Артём, уже сделал минус несколько лярдов, но ну, надеюсь, он не сильно обидится, мне кажется, он сюда даже не заходит, потому что, ну, блядь, это пиздец, конечно, блядь, людей... Не особо. Админы ведут себя как конченые головняки. И... Ну, это лично мое мнение. Если вы хотите, вы можете зайти и наставить свое мнение об этом серваке. Может быть, вам он нравится. Вот. Но лично для меня это пиздец. Я сюда больше блядь, никогда не зайду. Так что подписывайтесь на нас по всем ссылкам, которые есть в описании на ютубе за новостями предлагайте свои серваки чтобы мы их обозревали вот плюс со мной еще скорее всего скоро появится несколько чуваков которых я отберу из вас и мы будем эти серваги все взломать вместе будем подбирать пароли здесь багать их системы все особенно мне интересно что делать с винилами потому что винил это тоже пиздец конкретный такая баганая вещь. Так что не огорчайте, скоро мы найдем самые топовые серваки. Yeah. Сделаем на них обзор, на которых вы сможете играть. Вам не придется тратить времени, так как мне на гавные серваки. То да, всего доброго, всего самого охуенного. Блять, нормально в школе. Ох, ебать. Вот. И не занимайтесь всякой хуйней Не. Не надо друг друга обзывать, блять обкладывать трехэтажными матами думать друг о друге плохо и все остальное Оставляйте как-то все при себе блядь. ну вазируйся эту хуйню будь добрее Не надо заниматься этой хуйней вот но блять этот сироп это конечно пиздец говно